2020 год. Пришло время собирать урожай. И пчелы тоже выдали свой урожай. Сейчас я вам покажу, как наши пчелы работали. Это с одного улика. 12 полурамочек. Мед будем качать в доме. Так как на улице, ну по нашему мнению, не знаю, как правильно, на улице налетят пчелы и нет возможности выкачать мед вот скрыли уже сколько пять полурамочек муж скрывает я говорю что хочу то и говорю вот посмотрите как он скрывает скрываем это... вилочкой это специально мы никуда не спешим аккуратненько вскрываем мед уликов у нас немного держим это пчелы запечатали, а мы их скрываем, да? Мед посмотрите, какой красивый! Ой, как он переливается! Я бы сейчас попробовала, но у меня зуб болит. Я бы сейчас как хорошенько попробовала. А этот воск потом в воскотопку? Нет, это забрус. А, забрус. Он пустит мед, это самый лучший мед, вот забрус. С другой стороны покажу вам рамочку. Как запечатали пчелки красиво? Вот так они запечатывают, Сейчас а мы вскрываем посмотрите, какая происходит красота. Покажу. него даже переливается, прозрачный. Это отцвела липа и акация. и акация. И мы решили. Мёда в этом году нигде нету. Вся Украина плачет, что нету меда. Сейчас посмотрим, сколько будет меда из 12 рамочек. Полурамочек. Полурамочек. Это сколько рамочек? 145 рамочек. Как две рамочки, вернее, две полурамочки, это как одна додановская или как одна украинская рамка Мы живем в Одессе, пчел никуда не вывозили. На месте стоим. Кто Но... смогли, они то и собрали. Сейчас посмотрим их. Сбор меда. Молодцы они. Вот. Только рамочки установились в медогонку и уже начинает капать мед. Чтобы работать медогонкой, под низ подстелили ткань, потому что полы у нас плитка и они скользят. Итак, начинаем качать мед. Первый запуск в этом году две тысячи двадцать. Такая ручка в медогонке. Сам переделал, потому что заводская сломалась. Ты саму ручку переделал, да? да? И вот так качается мед. По стенкам брызгает. А медленнее можешь, я покажу людям. Еще. Сильно мелькает перед глазами. О, мед уже по стенкам он оседает. Сбрызгивать с рамочек. Чем быстрее качаем, быстро нельзя, потому что разорвет рамочку. Рамочки порвать можно. Что... А затем надо в другую сторону качать. А, нет, переворачивать, нет, переворачивать рамочки. Вверх ногами. Сделал Это... ошибку, что купил на вот эти внутри... ученки неповоротные лучше с поворотными, конечно, но так приходится нам теперь вытаскивать рамочку, переворачивать, ну, немножко неудобно, но я привык. Ну, может, не знали, какую надо, Это никто у не большая подсказал. Пять да. уликов. Ну не пять, а семь. <связь> не преувеличиваем. И вот так мед. Сейчас посмотрим, сколько будет меда. А вот. Рамочки. Осталось 2, 4, 6 рамочек. Это я собрал, захотели весеннего меда. Запечатанный мед. Хотя в магазинах мед еще есть. Но пчелы его еще не запечатали. Надо немного подождать, пока они запечатают. Нет, некоторые улики стоят не запечатанные. Угу. Автопереворот. Ручной переворот, вот так. А я думала, наоборот, вот так нет. Да нет. Просто так. Мед еще есть на рамочках. Это только начали выкачивать. Неудобно, что доставать вот это, да? Неповоротные, да. Придется еще одну бочку купить. Бочка не дешево стоит. Ну, тем более мы купили нержавейку хорошую. Ну, а как же они поворачиваются, интересно, ну, в той бочке? Есть. Не пов... Можно эту переделать, но, считай, надо все внутренности переделать. Ну, Мёда еще много в рамках. Еще ну, очень много. Их несколько раз переворачиваю. Ой, а пахнет. Ой, обалдеть, какой запах. Конечно, пчелы бы слетались на этот запах. Я сама как пчёлка сижу, нюхи, нюхиваю всё. Каска. Хочу вам показать какого прекрасного цвета этот медок. Пока муж занят, я тихо ряб покажу. Здесь липая кадция нежно желтого цвета, янтарный, янтарный цвет, обалденный Сейчас Туда. Не пожалею свою мобилку. Поближе подвину. Сейчас залипнет, все будет в меду. Вот такой он красивый. Затем надо его процедить не попали частички воска в этот мед мы ничего про, вообще не добавляли мед к пчел не подкармливали сахаром это они сами что могли то им добыли молодцы спасибо им огромное вот теперь скрываем следующие рамки еще шесть осталось. Вилочка, аккуратненько, верхний слой воска. Снимаем. Я, конечно, ценю ваше время, все, но хочу вам показать подробно. Мы не профессионалы, любители. Мы любители. Мы только начали сколько, два года? Третий, Третий год. Третий год начали. Первые два года вообще ничего не было. Покупали нас, пчел, покупали семьи. А в этом году уже не покупали. И в прошлом не покупали, да? Мы ловили, у нас есть видео, как мы ловили раи. раи. А в этом году мы тоже ловили раи, Все. но уже по-другому их ловили. Как более профессионально, наверное, как сказать. То мы боялись немного. Я вообще боялась. Я их еще боюсь. Даже в одежде, в, спец... в спецодежде. Но они классную приносят добычу в дом. Рамочки, конечно, шикарные. Рамочки полные все до конца, да? Угу. Запечатанные хорошо. Смотрите, вот, это. Ну, вот здесь не запечатаны, видишь? Чуть -чуть. Пусто. Да, там две клеточки. Не страшно? не страшно. А если мед не запечатанный, то что? Он, он... не созрел. Он может прокиснуть в процессе да. хранения. Поэтому нужно дождаться. А пока не цветет амброзия и другие сорные травы, для аллергиков этот мед замечательный. Вот мы как раз для аллергиков вот. и собрали. Собрали для аллергиков. Ну, не для продажи, для семьи, для родных. Вот такой он замечательный, этот медочек. Аж очень он мне нравится. Я помыла банки трехлитровые, нужно их высушить, потому что мед должен быть храниться в сухих банках. Если вода не успеет стечь, я возьму полотенечко и насухо их повытираю. Ни капли воды не должно попасть в мед. Ничего страшного. Будет ничего страшного, лучше когда ее не будет. Вот пищевое ведро. Тоже вымыла, перевернула, чтобы оно высохло. Эти ведра специально мы для того, чтобы мед был и пищевые ведра. Вот некоторые остатки воска. Я тоже подсушу его, и затем будем качать, сливать мед. Торжественная минута. Сейчас начинаем выпускать мед из нашей бочки. Первый мед 2020. Открываем и пошел. Важно. Познавать такое сна. Погоди. Какая прелесть. Ответь. Мед мы сразу цедим в две сеточки, чтобы он был чистый, без примеси воска. В этом году не урожай на мед. У многих пчеловедов семьи погибли. Многие закармливали. Но наши пчелки, слава Богу, мы их не закармливали. Прокормили сами себя. Ну и нам немножко mm. дали. Нам много не надо. Смотри, с какой скоростью он течет. Так интересно. Теплый. Поэтому... Водопад. Теплый. Поэтому быстро течет. Класс. Так интересно, когда мед течет. Это такое зрелище заманчивое. Пчел вокруг нету. А здесь такая сладкая жизнь. Весенний мед, смесь акации и липы. Но тут больше липы. Акация, Светлый, вообще, акация вообще у нас быстро сгорела. Ну вот липа немножко дала. Конечно, получилось не полная бочка меда. <свят> <свят> Я думала, она будет аж вот так. Не, ну там же рамки вращаются. Ну там надо по уровню рамок, а зачем сливаем Но Ну ничего, начало положено в этом году. Ну там Уф. в магазинах еще есть мед, только они его еще не запечатали. Сейчас у нас зацвела сафора, но а сейчас они начали уже сафору таскать. Будет сафоровый мёд следующий. Но он другого цвета, по-моему, да? Он не у нас желтого цвета еще не было. Желтого Нет, у, нас у нас еще не было меда, да. Темно. Вот такая у нас чудо. Бочечка. Черунка. что не ставится резкость. Неважно. важно. Сколько натечет меда, покажу вам все. Вкусовые качества сейчас попробуем. На палец. Ух, сказка. М -м. Он аж горький какой-то. Ну, так и должно быть. Настоящий мед должен горький. Сладко горький. Немножко. Мне понравился. Обалденный вкус. Сейчас этот мед, который стек с бочечки. Будем переливать в банки. Банки, конечно, не успели подсохнуть, но я их повытирала. Мед прекрасный, замечательный. Посмотрим в банках. Чтобы попасть точно в банку, мы на всякий случай под баночки поставили поднос. Наливаем на полу, так как мед тяжелый. И вверх поднять такое ведро тяжеловато. Но мед замечательно, красивый. Там еще осталось немного меда. Надо процедить. Ну, процедить до конца. Здесь уже не сильно много. Но на бочок надо перевернуть бочечку. И выцедить уже дно, вот видно. С 12 рамок получается... Маленьких полурамок, да? Да, посмотрим, сколько у трехлитровых яночка. Ведро меда. А посмотрим, не, не ведро. сколько в бутлях. Вот так стекают остатки самого вкусного в мире меда, которые принесли наши пчелки. Спасибо им большое за их нелегкий труд. Все цветочки облетали, все обнюхали, принесли нам вкусноту. Получилось ровно два бутля полных, один неполный. Но ну, мы, ну, мы сейчас добавим, и будет три бутля. С одного улика. Вот такой выход. С одного, выход. Магазина. С одного магазина. А, не улика, он же большой. Там М -м -м. выше магазина еще одевается. Двенадцать полурамочек. Один магазин. один магазин. Три бутля меда. Сейчас добавим, будет три. Не смотрите, что сейчас два. Спасибо всем за внимание. Оставайтесь на нашем канале. Если кому интересно, как устроены наши улики, пишите в комментариях. Снимем видео. Всем удачи, всем пока. Сладкой жизни всем желаем.